Привет, аудитория! В этом воскресенье у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередные убойные ночи. Вот. И в этом видео хочу разобрать главный бой и основного карда этого турнира по легкой весовой категории между Келвином Кеттером и Арнольдом Алленом. Арнольд Аллен – это 28-летний боец из, США, ой, из, США, из, из Англии, провел в профессионалах 18 боев, 17 из которых одержал победы. Начинал свой путь в единоборствах англичанин с бокса и муай-тай, ну а после изучал бразильское джиу-джитсу, где получил фиолетовый пояс. Есть у Аллена достаточно хорошая кардио, которого вполне хватает на трехраундовый поединок при достаточно энергозатратном стиле ведения боя. Проделывает за бой Арнольд огромное количество работы, давит на соперника в стойке, может перевести в где будет пробовать засобмитить оппонента, но вполне может накинуть какую-нибудь гильотинку и стойки. Есть у него в послужном списке хорошие скальпы, но они, конечно же, не достигают до оппозиции его нынешнего соперника Келвина Кеттера. Келвин Кеттер это — это три 4 34-летний боец из США, провел в профессионалах 29 боев, 23 из которых одержал победы. Высококлассный ударник имеет неплохие навыки в борьбе, но пользуется ими, скажем так, достаточно редко. Свои бои в основном предпочитает он проводить стойки, обладает хорошим кардио, мощным панчем и достаточно а, прочной челюстью. Дерется он в UFC на топовом уровне достаточно давно, на данный момент находится, я считаю, на пике своей карьеры, а, хотя крайний бой и проиграл Эммету а, в спорном противостоянии. Ну, на первых этапах своей карьеры практически каждый бой он заканчивал досрочно, но с повышением уровня позиции чаще стал проходить полную дистанцию в поединках. Но, тем не менее, все бои Кевана — это яркие и зрелищные противостояния, которые не скучно смотреть. Ну, Кэтер всегда старается работать первым номером, имеет он агрессивный, поддавливающий стиль ведения боя, плюс работает в данном направлении на протяжении всей дистанции, что довольно-таки часто приносит свои плоды. Но я считаю, что очень важный момент, очень большой минус этого бойца в том, что он не развивается как боец. Да, держится он пока на высоком уровне, но это ненадолго, я считаю. Кевин а, из-за своего прямолинейного и открытого стиля боя пропускает огромное количество урона, которое когда-то додаст себе знать. А, будут приходить постоянно новые, голодные до побед молодые бойцы, у которых будет присутствовать явно больше желания победить, чему у Кеттера, и один из таких в свое время отправит Кеттера вниз по рейтингу. Может ли быть таким бойцом Арлен Таллин? Ну, сейчас попробуем разобраться но в бою с Эметом у Кэтера не получилось победить хотя по-моему Кеттер превосходит стойки и в Карджо на голову своего соперника должен был забирать тот бой не то что решением а должен был забирать досрочно победу отдали сплитом Эммету вполне за счет того, что в UFC топ-5 надо новые в этой категории топ-5 надо новые имена, новое противостояние а Кеттер не такой уж и медийный боец хоть и закатывает яркие поединки но заканчиваются они в в большинстве случаев решения. В бою с Гигой Чикадзе Келон вывез за счет своей борьбы, который подутамил Грузина, что в итоге повлияло на ход поединка. У Алина не менее опасная стойка, чем у Чикадзе, которая при всем Алин развивает, что мы видим с каждым его боем. И если в стойке у Келвина пойдет что-то не так, сможет ли он бороться с Алином и сможет ли безопасно контролировать его в партере, как Чикадзе, если все-таки сможет побороть британца. Но ну, что-то я в этом не особо уверен. Все-таки англичанин в этом аспекте боя, ну, боя гораздо опаснее, чем Чикадзе. По статистике поединка этих бойцов есть большая вероятность, что бой дойдет до решения хотя я не исключаю досрочку, потому что, ну, вряд ли от Кетра в начале боя, может быть, в, в, во второй половине боя. Но вот а, Ален достаточно взрывной боец, это увидели, мы увидели с Хукером, и вполне может он попасть и а, удосрочить. Вот, а, Но ну, а, если ТБ 4.5 на то, что тотал больше 4.5 раундов сейчас дают а, коэффициент 1.56, то, на то, что бой зайдет во вторую половину, будут давать ну, каких-нибудь 1.3, что вообще мне не интересно, Поэтому тотал больше заигрывать э, ну, неинтересно, а тотал меньше достаточно рисково, потому что все-таки я больше склоняюсь к решению. Но меня смущает тут, конечно, один момент. Сможет ли Ален распределить свою кардио на 5 раундов? Вот, поэтому я вижу тут два варианта. Если сможет, я думаю, что он подберет ключи для победы над Кэйленом. Если не сможет, то вполне вероятно, что победит Кэтер. Ну, тут я, наверное, рискну, поверив голодного молодого проспекта и попробую заиграть победу Арленда за коэффициент 2. Ну а вы смотрите сами, если верите в Кеттера, то в принципе и на Кеттера такой же коэффициент, плавающий коэффициент, там каждый день дают то на Кеттера 2, на Али на 1.8, то на следующий день наоборот на Али на 1.8, на Кеттера 2, то есть можно и на Кеттера слоить двойку, в принципе смотрите сами. Ну а так подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео, там же я выложу в субботу варианты ставок на другие бои